В комплекте со станком поставляется два цанговых патрона с четырьмя и шестью гранями, комплект цанг, шестигранные ключи. На станке установлены два заточных диска CBN, предназначенные для заточки фрез из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать заточные диски SDC, предназначенные для заточки твердосплавных фрез и цанги по желанию. Левая половина станка предназначена для заточки по торцу фрез с двумя, тремя и четырьмя зубьями. Избирательно с его помощью можно затачивать и пятизубые концевые фрезы, и шестизубые фрезы при диаметре больше 12 мм. Перед заточкой фрезы необходимо произвести сборку патрона. Для этого из комплекта нужно выбрать соответствующую по размеру цангу.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 После этого патрон поворачивается на шаг до следующих граней без заточки следующего зуба призы. Эта операция повторяется до полного оборота. Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Крутив рукоятку поперечного перемещения можно сместить положение призы для получения нужных параметров.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 патрон повернуть по часовой стрелке прижать гранью к, к центриковому штиству и только после этого заглубить до касания фрезой диска так удерживает исчезновение звука заточки патрон не вращать затем нужно приподнять патрон и повернуть на шаг до следующего зуба и повторить операцию со всеми зубами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 Правая сторона станка предназначена для заточки боковой режущей кромки концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с двумя, четырьмя и шестью зубами. Перед заточкой фрезы необходимо произвести настройку положения фрезы в патроне. Патрон вставляется в гнездо юстировочной стойки, грань патрона должна совпасть с выступом на стойке. Головка патрона поворачивается по часовой стрелке до упора, фреза прижимается передним концом в упор. Корпус патрона поворачивается по часовой стрелке до зажатия и фиксации фрезы. Патрон извлекается. Затем патрон вставляется в гнездо и производится настройка положения фрезы для заточки ленточки. Покрутив головку поперечного перемещения, нужно отвести фрезу из зоны контакта с заточным колесом. За один оборот головка перемещается на 1 мм. Имея 12 делений и контроль в половину деления, можно иметь точность перемещения до 0,41 на миллиметра. Подводим копировальную иглу в канавку фрезы. Ее перемещение контролируется по микрометрической головке с точностью до одной мм. миллиметра. Головка имеет 50 делений и за один оборот перемещается на половину миллиметра. По высоте иглу нужно настроить так, чтобы диагональ режущих кромок фрезы при касании с заточным диском была расположена горизонтально. Положение фиксируется стопорным винтом. После включения станка подождать, когда вращение двигателя станет стабильным. Покрутив головку поперечного перемещения, подвести фрезу до касания заточным колесом. Это положение принимается за ноль. Фреза отводится. Крутив головку, подвести суппорт поперечного перемещения на нужную величину. Приступаем к заточке. Фреза направляется скольжением ленточки по копировальной игле, покручиванием сангового патрона в обе стороны. Пружина возвратного механизма будет удерживать иглу и ленточку в контакте. После заточки одной режущей кромки перейти на другую и повторить до заточки всех проб